являлось самым сложным для вас на пути к успеху когда вы поняли что добились успеха такие два вопроса в одном и я знаете что самое сложное для меня на пути к успеху оно было как раз когда я понял что я успеха добился то есть вот эти два вопроса в одном они у меня сложились в голове когда я их прочитал когда я первый вопрос прочитал что являлось самым сложным для вас на пути к успеху и у меня там знаете много чего я уже кстати об этом рассказывал как-то что сложностей на самом деле много было есть и будет такова сельва у нас знаете мы живем для того чтобы у нас приходили сложности мы их решали и становились лучше это нормальный путь вашего развития но вот тут есть некое такая некое уточнение закавыка да такая внутренняя в этом вопросе что что являлось сложным когда я понял что добился успеха и это у меня было да берите ручку записывайте Самое сложное это было развиваться дальше. Я вам честно признаюсь, и сейчас то же самое с моей жизнью происходит. То есть когда я достиг всего того, что я написал у себя как, как свои цели да, в своем блокноте, когда я вычеркивал по два, по одному, по три, исполнялось, у меня был список, это я еще работал в компании наемным работникам У меня был список, наверное, 20 или 25 было моих желаний, которые не были оформлены в цель. И когда я понял, что у меня с этим сложности я начал заниматься его цели, развиваться. То есть я начал с этим работать, у меня из этого что-то исполнялось, что-то не исполнялось, я начал ставить из этого цели, потом начал с этим работать. И когда у меня все это исполнилось, у меня случился такой некий кризис, что дальше. То есть я не могу сидеть теперь и ждать ну, все в смысле, все исполнилось дальше как жить то теперь ходить на работу с работы кушать и в туалет так не бывает в моей жизни должно быть что-то еще и у меня был такой внутренний раздрай такая внутренняя знаете колбасня когда ты вот ты знаешь что дальше надо что-то делать и а чего не знаешь и вытащите из себя вот эту вот дорогу свою, да, вытащите из себя, куда идти дальше, какие дальше цели. Я пробовал, ну, например, я машину купил, да, все, у меня есть машина. Что дальше? Ну, я ставлю цель на новую машину. Таким образом, я четыре машины поменял. Пока не понял, что мне вообще машина не нужна. Ну, я не хочу ездить на машине. Я хочу, чтобы меня возили. Я хочу там так жить, чтобы мне ездить а никуда не надо было. Ну, или такси вызвал, да поехал. И вот чтобы до этого дойти, до своих истинных желаний, да? вот я сейчас так живу, у меня нет сейчас машины, та машина, которая у меня была, я ее просто подарил хорошему человеку. И вот смотрите, у меня сейчас, мне, мне не надо ездить на машинах. Я, если мне надо куда-то поехать, я вызываю такси и еду. Вообще я езжу очень часто и больше я летаю. Да? И вот мы, например, прилетели мы в Таиланд на несколько месяцев. Зачем мне там машина? Надо на тук-тук сел, не надо на такси сел, не надо там на этот на мотобайк сел. Если тебе прям что-то нужно, взял машину в аренду на три дня и куда-то поехал, ну или там насколько нужно. То есть, а вот чтобы у тебя это было, как у всех у тебя во дворе стояла машина, мне кто-то недавно спросил, а у тебя хоть машина-то есть? Нет, сказал я. И человек на меня махнул рукой, сказал, а понятно все. Я знаю, что ему непонятно, знаете почему? Потому что он не прошел вот этот этап, который прошел я. Я прошел, у меня пришли понимания, что мне нужно. Я это поставил цели, да, на это и достиг. И дальше, что являлось самым сложным для вас на пути к успеху. И опять то же самое. А дальше что? Год назад мы сидели, кстати, были в Таиланде, сидели... После тренинга в кафе думали, как мы проживем год, чего мы хотим, мы писали цели. Сложные цели, не такие, как раньше. То есть мы сейчас достигаем того, что раньше мы даже, мы не то что там боялись думать, у нас даже мыслей таких не было в голове, чего мы сейчас достигаем. Сейчас у меня такие цели, которым я раньше не то, что не был готов, а я даже не понимал, что я к этому приду. И когда вот мне люди спрашивают, периодически вопрос задают, как найти свое предназначение? Твое предназначение – открыть сердце, научиться принимать, любить прямо сейчас то, что ты делаешь в данный момент. А что с тобой будет после этого, никто не знает. Ну, кроме там определенных сил. И как только ты придешь к этому, тебе откроется дальнейший путь. И вот это, вот это открытие, вот эта работа над собой, и открыть путь, и решить, принять, не побояться пойти дальше, это, наверное, самое сложное, что было у меня на пути к успеху. Ну, я, я научился этому, для меня это сейчас как очередной этап работы над собой, поэтому я иду свободно, спокойно, и других этому обучаю. Чего, кстати, и вам желаю научиться, достичь, а дальше передавать это знание своему окружению. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Присылайте, если у вас есть новые вопросы. Я с удовольствием постараюсь на них ответить. Всем пока.